Так, всем добрый день! У нас сегодня очередная распаковка твердотельного накопителя Фирма Ташиба, с 3D TLC памятью, то есть поставляется вот в такой упаковке. 2,5 дюйма, 7 миллиметров. как говорил 3D TLC память, ну и 3 года гарантии. Скорость производителя, обещаю, обещанная, составляет 550 в секунду и 540, то есть на чтение и запись, соответственно. Так, ну давайте скроем данную упаковку. Так, внутри нас ждет инструкция по эксплуатации в том числе и на русском языке так ну и в пластиковом боксе непосредственно сам твердый накопитель так данный твердый накопитель будет участвовать в модернизации ноутбука Так, да, еще забыл сказать, что фирма раньше была ОЗЦ ОСИЗ. OZ. То есть навиду того, что компания Tashiba купила данную фирму, то есть она практически убрала все названия. То есть, единственное, осталось только на коробке названия предыдущей фирмы. Ну а сами микрочипы предоставляет непосредственно фирма ташиба вот такого образца можем наблюдать ну и сериал АТА подключение сериал, то скорость соответственно сериал АТА третьей версии как говорил уже 550 и 540 так ну мы давайте протестируем ее на сериал АТА второй версии то есть как она себя будет чувствовать есть ли смысл модернизировать те компьютеры или ноутбуки с этой памятью то есть с этим жестким диском то есть как повлекут из себя скорость чтения и скорость записи итак смотрим итак давайте посмотрим результаты диска SSD Toshiba TR200 на чтение и запись. Сразу же хочу оговориться, здесь сериал АТА второй версии. То есть на третьей версии, на которой рассчитан данный SSD. То есть показания будут в два раза больше. Кстати, есть сети тестирование, то есть соответствует тем характеристикам, которые озвучил производитель там 550 и на 540 мегабит в секунду. Мегабайт. Ну и нам важны вот эти вот значения, то есть самые маленькие по размеру файлы. Итак, всем спасибо за внимание. Кому было полезно данное видео. Удачных покупок, распаковок. Ну и до новых встреч в следующем видео. А в частности по модернизации компьютера при помощи этого. Твердотельного накопителя. До свидания.